Для работы нам понадобятся следующие материалы. Ножница, пинцет, флизелиновая подложка, рамка со стеклом размером 30 на 20 и шерсть белая, серая, коричневая, темно-коричневая, черная. Голубая, три ярких оттенка, желтый, фиолетовый, красный, желто-телесный цвет, грязно-зеленый болотный, зеленый, бледно-желтый, фисташковый, грязно-желтый. И еще один оттенок светло-зеленого цвета. Разбираем нашу раму на три части. Оставляем перед собой только картонное основание в вертикальном положении. И накрываем его подложкой, заранее вырезанной по размеру 30 на 20 сантиметров Из шерсти серого цвета вытягиваем тонкие прядочки, буквально 1-2 мм в ширину. Скручиваем из них жгутики, которыми будем намечать нашу композицию. Первую линию положим горизонтально, разделяя нашу картину на две части. Следующий жгутик проложим вертикально, разделяя по вертикали верхнюю часть нашей картины на две равные части. Высота вертикальной линии должна быть около 10-12 сантиметров, так чтобы э, с верхней части у вас обязательно остался отступ, где-то 2-3 сантиметра. Следующую вертикальную прядочку мы положим, чуть отступив от вертикальной центральной линии, где-то 3 сантиметра. И еще отступив от следующей, вертикальной линии 3 см прокладываем еще одну вертикаль. Получилось, что правая верхняя часть картины разделена у нас на две равные части по вертикали. И левая часть разделена еще на две части, тоже одинаковые по ширине. Далее из точки пересечения последней вертикальной линии и горизонтальной прядки нашей картины назовем ее точка С мы проводим диагональную прядь. Чуть-чуть под наклоном она будет проложена в левую сторону, так как это у меня показано на видео. Следующую прядь проложим из точки Б, то есть из точки пересечения следующей вертикальной линии и горизонтальной пряди нашей картины. Эта прядь также будет проходить по диагонали с наклоном в левую сторону. Если бы мы продлили эту прядь дальше, в конце концов, она бы пересеклась а, с нашей предыдущей диагональной прядкой. На точку С, которую я сейчас показала пальцем, мы будем ориентироваться практически всегда. Вся наша перспектива картины будет построена именно от этой точки. Далее, из этой точки С а, мы будем строить наши домики. Диагональную прядь мы положим в верхней части картины. Начало эта прядь будет брать из точки С а ее окончание будет уходить далеко вверх. Далее прокладываем вертикальные линии. Это будут границы наших домов. У нас с вами образовался угол такой, да, который тоже сужается к точке С и расширяется в левую сторону. Это перспектива зданий, которые идут в этой части нашей картины. И эти здания мы разграничиваем вертикальными линиями. Еще одну диагональную прядь Опустим, опять же, из точки С, так как это у меня показано на видео, эта прядь будет обозначать в некоторых местах крыши домов. И еще одну маленькую вертикальную прядочку опустим в том месте, где я ее положила на видео. Там, в далеке, у нас будет находиться домик, перспектива которого пойдет в другую, в противоположную сторону. Поэтому очень сложно объяснить, как строим его мы. В дальнейшем это будет показано уже в цветном варианте. Просто положите ваши линии по горизонтали и по вертикали таким же образом, как я это сделала сейчас на видео. Далее прижали все ручками обязательно. И продолжаем построение наших зданий. Еще одну вертикальную прядь прокладываем чуть-чуть левее от центральной вертикали. Лишнее все обрезаем. Там, где у нас идет Диагональная линия зданий до этой линии, и будут наши вертикали. И строим из получившихся двух вертикалей одинакового размера, прямо в центре получается. Над ними сразу проводим горизонтальную маленькую прядку. Получился такой небольшой домик. Это наша часовинка своеобразная. Сейчас она будет примитивной формы в виде прямоугольников. Когда мы будем выкладывать ее в цвете, ее форма уже округляться. Строим ее из прямоугольников, которые как бы становятся меньше и в виде пирамидки выстраиваются. То есть чуть-чуть выше делаем еще один прямоугольничек, второй. Где линии очень сложно положить ровно, да, пальчиками, используйте пинцет. Это очень, это очень помогает в построении архитектуры. При работе с мелкими деталями вообще используйте его очень часто. И последний штрих из такой небольшой прядочки мы образуем как бы такой овальчик при помощи пинцета на верху нашего второго прямоугольничка. И на этот овальчик мы опускаем такой вытянутый овальный купол. Делаем его тоже при помощи дугообразной прядки и пинцета. прижимаем всю ручками далее берем голубой цвет шерсти и а, с его помощью будем создавать небо перемешаем несколько прядок голубого цвета с серым цветом шерсти и при помощи метода выщипывания наматываем прядь на пальчик и создаем наше небо наша задача сейчас а, полностью заложить небо до архитектуры, огибая как бы нашу часовинку, домики, все то, что мы наметили, верхнюю часть мы обязательно закладываем полностью, так, чтобы подложка не просвечивала. Вертикальную прядь шириной около сантиметра пустим а, с правой стороны от нашего первого здания, так как у меня это показано на видео. К Там у нас будет небольшой промежуток между домами, и кусочек неба будет виден. И а, каким образом сохранить ровные линии прямые, да? А, тоже выкладываем наше здание этим же цветом шерсти, то есть цветом неба. Прямо рядом на их границе. овальный купол огибаем дугообразными прядками. Если образовались какие-то ровные слишком линии, не очень красивые, неестественные, то опять же при помощи воздушных облаков этого же цвета, цвета неба, мы эти линии слегка смягчаем, как это делаю я на видео. Прижимаем э, все наше небо ручками плотно. Подправляем какие-то моменты ножницами. Там, где небо у нас залезает на наш намеченный контур зданий. Какие-то дырочки, возможно, нужно перекрыть. Обязательно все подправляем. И еще раз прижимаем ручкой. Теперь переходим к созданию дороги. Ее границы я сейчас показала пальцами на видео. Вдоль этих границ мы выкладываем шерсть, такими же диагональными прядями. Шерсть будем выкладывать миксом. Цвет шерсти формируем из двух оттенков, серого и белого. Хорошо их перемешиваем и получившимся цветом диагональными прядками выкладываем нашу дорогу прямо по контуру, а самую нижнюю часть нашей дорожки выкладываем черной шерстью, закладываем э, нижнюю часть полностью. И чтобы сделать переход серого цвета шерсти в черный более мягким, на границу этих двух оттенков опускаем прядки серого цвета. Тоненькие, чтобы дорога выглядела более естественно. Далее возьмем несколько тонких прядок белой шерсти, 3 мм в ширину буквально, и опустим их с правой стороны нашей дороги прямо по краю за этой линией у нас будет идти тротуар его мы тоже сделаем черным цветом выкладываем его сначала вдоль белой полоски шерсти, которую мы выложили изначально далее практически полностью покрываем его черным цветом оставляя небольшой нетронутый кусочек верхней части и этот кусочек закладываем серым цветом шерсти, так как это у меня показано на видео. Серая шерсть должна слегка заходить на черную. Подправляем все линии. Все должно идти ровненько. Далее берем черную шерсть и при помощи метода выщипывания Формируем легкие воздушные облака, которыми закладываем линию пересечения серого оттенка шерсти с черным на тротуаре. Таким образом, его смягчая. Далее берем несколько прядок светло-желтого цвета и несколько прядок грязно-желтого оттенка шерсти. Перемешиваем их между собой. И получившимся цветом Такими легкими-легкими прозрачными прядками, вертикально, сразу же по ширине стараемся примерно попасть в наши намеченные контуры. Первый домик, который мы сделаем, будет в глубине, находиться где-то далеко. Для того, чтобы сделать его именно таковым, мы берем небольшую прядь серого цвета и методом нарезки слегка нарезаем шерсть. Поверх нашего прямоугольничка желтого. Слегка этот домик таким образом притуманив. Можно сверху положить даже несколько прядок серого цвета по вертикали. И с левой стороны по вертикали от этого домика пустим несколько прядок тонюченьких цвета грязной зеленой шерсти. Для того, чтобы этот домик приобрел некий оттенок. Далее берем несколько прядей черного цвета шерсти и несколько прядей темно-коричневого оттенка. Перемешиваем их между собой, не очень сильно, и начинаем скручивать такой тугой жгут естественной формы, плавный. Этот жгут будет выполнять роль ствола нашего дерева, которое мы посадим с правой стороны. Как будто бы где-то с правой стороны от тротуара у нас находится парк. Кусочек дерева из этого парка будет виден на нашей картине. После того, как сформировали ствол, из этого же цвета шерсти делаем ветки. Они должны быть у вас такие ломаные. ломаные изгибы вы получаете, когда прядь сгибаете пополам и согнутый кончик хорошенько прикручиваете пальцами. У вас получается такой уголок. Создав несколько таких уголков на прядке, у вас получается э, ломаная ветка. И вот такие ломаные веточки выпускаете пускаете хаотично от ствола дерева, как вам больше нравится. Можно придумать самостоятельно какие-то веточки, можно повторить за мной. Далее берем грязно желтый оттенок шерсти, методом выщипывания начинаем... Создавать легкие воздушные облачка, которые опускаем поверх наших веточек в нижней части дерева и кое-где в серединке. Далее возьмем коричневый оттенок шерсти и такие же воздушные облачки. Положим на наше дерево уже в его центральной части. Далее берем прядь темно-коричневого цвета, обрезаем ее посерединке и методом нарезки начинаем на наше дерево нарезать такие как бы листики. В хаотичном порядке слегка подчеркиваем дерево с левой стороны, слегка формируем полукруг в его центре. Единственное, старайтесь создавать ваши воздушные облака и нарезку таким образом, чтобы веточки хоть как-то просвечивали. Далее берем телесно-желтый оттенок шерсти. И выкладываем им левое здание, прямо по контуру, вертикальными прядками. Потом э, добавим к этому цвету шерсти несколько серых прядей, перемешаем их и левую часть заложим уже этим оттенком, чтобы здание было тоже двухцветное, имело свет и тень. Теперь возьмем а, буквально одну-две прятки черного цвета и две прятки серого цвета шерсти. Хорошенько их перемешаем и тоненькими-тоненькими вертикальными мазками выложим совсем темные места на нашем здании. Из черного цвета шерсти скручиваем жгутики плотные толщиной около 2 мм. И э, диагональными линиями по контуру, намеченному ранее, выкладываем крышу этого домика, так как я это делаю на видео. Далее опять мешаем две прядки серого цвета одну прядь черного. Получаем однородный микс. Из этого микса скручиваем прядь толщиной около 4-5 мм. У этой пряди срезаем верхний кончик и начинаем выкладывать окошки. То есть прокладываем вертикально эту прядь с левой стороны и начинаем ее нарезать. Сначала нарезаем маленькое окошечко, отступаем некое расстояние, нарезаем следующее окошечко, чуть выше предыдущего. Опять отступаем расстояние, нарезаем еще одно окошечко, высота его будет еще выше предыдущего. То есть верхние окошки должны быть самые маленькие, чем они ближе к низу, они становятся все больше, все выше. И таким же образом выкладываем следующие окна. Далее приступаем к следующему домику, который находится в верхней части. Его мы будем делать из фисташкового цвета шерсти. Сформировали широкую прядь, пригладили пальчиками, приложили примерно по намеченному контуру и обрезали ножницы там, где это необходимо. Взяли грязный зеленый оттенок шерсти и подчеркнули одной прядью этого цвета низ нашего здания, как будто бы это его тень. И несколько таких же прядок добавим с правой стороны от домика. Далее из коричневого цвета шерсти скручиваем жгутик в 2-3 мм шириной. И по верхней границе этого дома создаем крышу, обрезая ее по ширине здания. Если что-то куда-то смахнулось у вас в процессе выполнения работы, возвращайте все на места. И вообще периодически подправляйте линии. Ровные геометрические линии, это самое сложное в живописи шерстью. Далее возьмем две прядки грязно-зеленого цвета и выложим вертикальной полоской с правой стороны от нашей часовенки По ее высоте эта прядь должна быть. Небольшую прядку, тоже вертикальную, положим грязно-желтого цвета тоненькую, буквально в 2 миллиметра, совсем рядом по краю часовенки с правой стороны. Теперь из серого цвета шерсти формируем тугую прядь, шириной около 2-3 миллиметров И э, таким же образом, как мы делали окна на первом домике, мы создаем окна на втором домике. У нас будет 3 ряда окон, последний ряд, самый правый, Будет самый темный, то есть к серому цвету шерсти мы добавляем несколько прядок черного цвета, чтобы окошки были более темные. Теперь из грязно-желтого цвета шерсти создаем следующий домик. Домик, который находится ниже того, который мы сделали только что. По размеру положили горизонтальную прядь, чтобы она ни в коем случае не залезала на уже выложенные нами здания. Вот такими небольшими кусками выкладываем домик по его форме. И э, самую верхнюю линию, то есть крышу, создадим коричневого цвета. Скрутим тоже такую тугую прядь, достаточно широкую, и положим ее прямо поверх грязно-желтого домика. То есть, как видите, все создается по изначально намеченному контуру. Если линия получилась какая-то неровная, можно скрутить еще один жгутик и положить поверх предыдущего. Подрезаем все по размеру. Далее опять берем темно-коричневого цвета шерсть, формируем жгутик и выкладываем окошечки. Теперь возьмем небольшой кусочек черной шерсти и сформируем такой, как треугольничек небольшой, просто при помощи пальчиков. Можно вырезать этот треугольник из прямоугольной прядки шерсти. И вот так, как я это делаю на видео, мы его аккуратненько опускаем на правую часть нашего домика. Этот черный кусочек будет выполнять роль козырька на входной двери в дом. И точно такой же треугольничек, чуть большего размера, мы делаем на первом нашем домике. Далее из черного кусочка шерсти вертикального создаем некую тень с правой стороны от нашей часовенки, так как я это делаю на видео. И верхнюю часть часовни, чтобы она смотрелась более естественно, подчеркиваем зеленым цветом шерсти, по контуру выкладываем тонкую прядь. Далее берем светло-желтый оттенок шерсти. Формируем вертикальную прядку шириной по размеру нашей э, часовни. Прямо прикладываем прядь а, к нижнему ярусу этого здания и обрезаем ее по размеру. Слегка подправляем все ножничками. Козырек а, желтого домика должен заходить на часовню, а не под ней быть, поэтому ножничками все подправляем. Обязательно грязно-желтого цвета прядь необходимо пустить с правой стороны от часовинки прямо поверх светло-желтого цвета, чтобы создать на ней тень. Дальше из этого же светло-желтого оттенка формируем еще один прямоугольник, чуть тоньше предыдущего. И опять же прикладывая его к часовне, вырезаем прямоугольничек по размеру следующего яруса. И ножничками подправляем все. Третий, самый маленький ярус. Формируем из этого же цвета шерсти уже горизонтальной прядкой. Чуть-чуть прикручиваем ее пальцами и подрезаем по размеру. И опускаем на необходимое место. То есть на второй ярус сверху. Из двух оттенков зеленого, грязно-зеленого и зеленого цветов шерсти формируем. Небольшую прядку, вертикально выкладываем ее как тень с правой стороны нашей часовенки Прямо поверх желтого цвета. Теперь возьмем одну прядь зеленого цвета и одну прядь черного цвета шерсти. Сформируем тоже небольшую вертикальную прядку, которую дугообразно подрежем сверху и аккуратненько опустим с правой стороны нижнего яруса нашей часовенки. Такая дугообразная прядка будет выполнять роль входа в часовню с правой стороны. Далее из черного цвета шерсти формируем небольшой жгутик шириной 2-3 мм. И начинаем подчеркивать наши яруса такими дугами с верхней части, как бы слегка их выгибая кверху. Таким образом мы скругляем верхнюю часть каждого из ярусов. Далее из черного цвета шерсти формируем такой жгут шириной около 4-5 миллиметров и подрезаем его с верхней части дугообразно. Аккуратно опускаем получившуюся прядь подрезанную в виде окошечка на второй ярус по, по серединке в вертикальном положении, так как я это делаю на видео. Далее отрезаем небольшой кусочек черной шерсти, хорошенько его приваливаем пальчиками и вырезаем из получившегося полотна приваленного еще один э, небольшой овальчик по размеру верхнего купола нашей часовенки небольшого. Тоже обязательно подрезаем его дугообразно с верхней части и опускаем как бы третьим, Ярусом на часовню. Самое главное, стараться ножничками подправлять все линии, чтобы они были ровные. Чтобы наша часовня не поехала в разные стороны. И как можно чаще прижимать картину ручками. И опять подправлять. Далее берем грязный желтый оттенок шерсти, небольшой кусочек отрезаем, формируем такой шарик. Шарик должен быть примерно размером в четверть самого верхнего купола черного цвета, который был. И этот шарик опускаем поверх нашего купола. И из этого же цвета шерсти формируем вертикальный жгутик высотой около 3-4 сантиметров и этот жгутик опускаем на желтый шарик, который мы положили только что жгутик будет выполнять роль шпиля теперь я чуть-чуть подчеркнула правую часть нижнего яруса нашей часовинки при помощи черной пряди шерсти положила ее вертикально и хочу подчеркнуть один из козырьков, а именно дальний. Для этого опускаю горизонтальную прядь шерсти черного цвета прямо над козырьком. Теперь из этой же прядки черного цвета я формирую небольшого человечка. Делать это буду из маленьких овальчиков, которые скручиваю пальчиками. Эти овальчики будут у меня выполнять роль маленьких фигурок вдалеке. Эти фигурки я ставлю чуть ниже желтого здания по центру, на дороге, в вертикальном положении. И создаю зонтик при помощи горизонтальной прядки черного цвета шерсти, которую выкладываю чуть дугообразно. далее опять же из черного цвета шерсти формирую небольшой жгутик выкладываю его вертикально уже а, с правой стороны там где у нас асфальт так как у меня показано на видео и а, далее создаю человечка уже при помощи красного цвета шерсти беру небольшой кусочек тоже чуть подкручиваю его пальцами а, далее из небольшого Кусочка черного цвета шерсти формирую голову в виде кружка и из фиолетового кусочка формирую зонтик в виде дуги. Люди на нашей картине совсем маленькие, поэтому их формы достаточно примитивны и строятся на геометрических фигурках. к созданию машин небольшой кусочек фиолетового цвета шерсти в виде прямоугольничка который выкладываем по горизонтали в глубине нашей дороги так как у меня это показано на видео этот кусочек будет выполнять роль маленького автомобиля вдалеке серой горизонтальной прядкой шерсти намечаем ширину второго автомобиля который будет находиться ближе к нам то есть ближе к зрителю далее формируем жгутик черного цвета выкладываем его по горизонтали из небольшого кусочка черного цвета шерсти формируем фигуру напоминающую трапецию небольшую и опускаем ее чуть выше черной горизонтальной полоски трапеция будет выполнять у нас роль крыши в нашем автомобиле над этой крышей положим аккуратно горизонтальную прядку белого цвета шерсти. И под этой трапецией положим темно-серого цвета шерсти прядь. Так как у меня это показано на видео. Дальше скручиваем жгутик плотный из красного цвета шерсти. Срезаем два маленьких кусочка этого жгутика. И опускаем на наш автомобиль а, с левой и с правой стороны. Эти красные точечки будут выполнять роль фар. На эти фары а, нам необходимо положить еще более маленькие кусочки шерсти белого цвета. Создаем их при помощи жгутика белого цвета, который подрезаем идентичным образом. Наши фары автомобиля сразу же заиграли, как будто бы они светятся. И последнее, что нам осталось сделать, это колеса. Колеса мы тоже будем делать из прядки черного цвета, толщиной около 2-3 мм. Обрезаем их по высоте колес. И выкладываем их аккуратно под фары. Далее из небольшого кусочка черного цвета, опять же, формируем такую трапецию как у меня показано на видео, и выкладываем ее прямо под колеса на дорогу. Эта трапеция будет выполнять роль тени. И для того, чтобы тень смотрелась более естественно, пустим от нее к зрителю несколько прядок черного цвета, очень-очень прозрачных. к созданию снега для начала берем белый цвет шерсти скручиваем жгутик толщиной в 2 миллиметра и подрезая его по ширине наших крыш создаем такую снежную линию которую выкладываем прямо поверх каждой крыши Дугообразными ли, линиями покрываем каждый из наших ярусов часовни, как я это делаю на видео, слегка подчеркиваем краешек дома за часовней. Достаточно широкую прядь опускаем на крышу нижнего домика, так как он находится внизу, и его крышу нам видно больше всего. Козырьки накрываем снегом в виде дугообразных линий. Не забываем накрыть снегом и вход в часовенку, который находится с правой стороны. Несколько диагональных полосок белого цвета пустим по дороге, так как я это делаю на видео. Обязательно пустим несколько дугообразных прядок на зонты наших человечков. И, конечно, несколькими прядками подчеркнем ветки наших деревьев. Здесь тоже, как работает ваша фантазия, можно подчеркнуть каждую веточку, можно несколько. Главное, чтобы снег на ветках лежал с одной и той же стороны. Далее при помощи метода нарезки немножко снега нарежем на верхний купол нашей часовенки с левой стороны. Жмем картину ручками, подправим еще раз крыши, ровной линии домов и теперь будем создавать снег. Создавать его будем при помощи метода нарезки. К сожалению, я не смогу вам показать сам процесс, так как нарезать шерсть необходимо с расстояния около 40-50 сантиметров над картиной. В этом случае шерсть будет падать естественно и как бы рассыпаться хлопьями по картине. Ваша задача покрыть снегом всю картину с этого расстояния. И далее уже, когда вы это сделали, ножничками можно снег подправить, если где-то он образовал какие-то кучки. Накрываем картину стеклом. Смотрим, есть ли какие-то дефекты. Если нет, то обрезаем по краю стекла лишнюю шерсть. И обрамляем нашу картину. Получился вот такой вот замечательный заснеженный городской пейзаж.